Твой шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты а я приглашаю на эту сцену. Мы продолжаем программу и встречаем аплодисментами. Love Production представляет Love Goddess Dance Company. Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты, друзья! Ну, конечно, памятные! Спасибо нашим артистам Love Production Dance Company. Аплодисменты! А на эту сцену я приглашаю основателя Love Production and Dance Company Годы, станцовщицу, педагога, хореографа, руководителя вот этих чудесных детей Манга Афанасьеву. Аплодисменты! <плодисменты> Всем еще раз добрый вечер! Строго не судите, у нас тоже только начался сезон. Девчонки только вот три занятия успели в сентябре позаниматься и сегодня выступить. Молодцы! Спасибо большое, спасибо. Спасибо. А также я еще пришла сегодня, как всегда, с подарками. И вокалистам я дарю сертификаты. Нас знакомительный наш мастер-класс. Для взрослых у нас тоже есть занятия. Также скидка на постановку танцевального номера, кому хочется, да, чтобы вокалисты не просто пели, а с ними танцевали танцоры. Так что всем хорошего вечера. Мы продолжаем. Ладно, огромное спасибо Ладно, вам от ты огромная спасибо. благодарность за дружбу, за поддержку. Спасибо за Ну и, конечно, аплодисменты.